всем привет друзья я собираюсь а, приготовить суп наруховый винегрет поставила для винегрета картошку жарю да. масло сливочное кинула. сейчас еще лук надо обязательно положить только звука не вкусно вот он растаял почти весь и хочу с рисом приготовить типа каши не каши лентяйку лентяйку вот лентяйка называется Затем рыбу а, вытащила. Сейчас надо покормить, не надежно. Дети, вначале картошку покупать. Это они любят картошку. Надо быстро приготовить, Пускай чтобы поедят и огурцы. Огурцы у нас хотят гулять? гулять? Да. Куда гулять? вытащила еще компот обязательно насочение говорит надо вот принесла компотик рыбку но это не всю буду жарить просто чуть разморожу и раскидаю картошку приготовила для супа иди иди меня, ой такой запах огурцов вкусный. короче занесла морковь целый пакет и собираюсь через терку сделать, ну, не сегодня, завтра, наверное, сегодня какой-то готовить надо. Приборку сделала с утра пораньше. И салатик будем делать. Ага, винегрет. Вы у меня не ели, вы не знаете, что такое винегрет. Мы раньше ели овощной салат. Ой, как она любит у нас огурчики. Я тоже. Я надо что Сейчас упадет. Дай, дай, дай мама сделает. Нам на ручках держи. Вот. Достану, да, вставай. Ой, так вкусно пахнет. Я, нет, нет, я хочу. Еще а девочки сейчас, Мам, сейчас, татошка, а сейчас картошка покушайте. Сейчас покушаете. Все, сейчас картошка уже поспеет. Я... Сейчас я картошку, а хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Я только такая картошки возьму. Ладно, ешь. Вкусно что? Любите, да, огурцы? Ага. Да, Динара, лохматка? Ладно, сейчас пожарю и положу вам кушать и побежала мама кормить. Ладно? Хозяйство. С аппетитом как кушать. вкусняха. Тигра пришел. Тигра! Кс -кс. М -м -м. Тигра! Она у нас разговаривает. Да, Тигроль? Что у нас? Тигр. Так, ну все, друзья, очистила. Есть у теперь где бегать. Вон, царица горы. Царица горы ты у нас. Ну, прям царица-царица. Все, кормить пошли. Ваську. Ваську, кур. Ну, и теперь благодать, бегай. Футбольное поле очистило тебе. Вот, говорили, услышали меня. Угу. Дайте варежку сниму. Сейчас, Василек, сейчас. Клапа еще. Угу. Голов... Не тот ключ-то я сую. Подожди, Вася. Ну все, не везде очистилось. Слава богу, пока нет. Ой, ну что еще? Подожди, куда? Куда? Боня, не трогай его. Боня, нельзя! Боня! Иди отсюда! Пошли. Пошлите, девочки. Пойдемте. У меня нельзя. Ай, дайте я высыплю. дайте я высыплю. Ай, Наки не могу. Все. Что там, гусей надо посмотреть. Снег, наверное, надо. У вас полно, вам здесь везде снег. А, вышли наши козочки погулять. Все. Теперь я их выгуляю и домой пойду. Не беги за ним. За ней не беги. Даринка их Авав, Аваф называет. Ай, не Аваф, Кися называет, Кися говорит. Туда не пройдешь, видишь здесь еще. Боня только можешь пролезти. Ну что, повстречались? Бяша потерял уже ваш. Вас. Ваш. Ваш Вас. Бяша потерял. Вот. Давай. Заходим домой обратно. Так, лопату наверх. Вы у меня лопату всю переломали уже. Чего эти везде, не понимаю. А? Все. И молоко. Я вот наверх ставлю. А то они у меня. Расфигарят все. Ну все, девочки и мальчики, с богом оставайтесь. Где? Ну все, девочки и мальчики, с богом оставайтесь. Смотрите, как они снег едят. Любят. Здесь забилось. все-все-все пока так друзья приготовила я винегрет мы с дариной покушали даринки очень понравилось я давно не делаю винегрет сейчас в холодильник поставлю очень вкусно получился, прям Обалденно. газовую плиту промыла все равно накипела как говорится говорилось здесь у нас гороховый суп на кости варила косточка боняшки нашей пойдет вот здесь а, тушу я лентяйку нашу Ух ты, Твоя Моя любимая. Твоя любимая. Ну, это хорошо, если любимая. Приз? Приз? Да? да. А, это что? Где? Там гороховый суп. Покажи. Сейчас покажу. Где две правые? Вот это и вот это. Покажу. Первый и второй. А где будет... вот этот суп? Суп не будет, что ли? Смотри, какой он вкусный. Не, а там еще рыба в духовке. Я еще не вытаскивала поспела, наверное. Посмотреть надо. Да, да. Завтра же Рождество. Какое Чтобы завтра не готовить. Какое вот. Рождество? Не праздник. Ой, вкусный. Какой пластик Рождество. Новый Христос. Новый Христос. Новый Родится завтра. Сегодня ночью. Не Новый год. Новый год прошел. Что тебе лимончик, да, с лимончиком рыбка, так чтобы остыла надо вкусняшки Чем жарить? Лучше так лимончиком она у меня здесь. Печьиком сод. Завтра будем готовить. Сегодня приготовила мама полно. Что еще завтра тебе приготовить? Что, что ты хочешь, Динара? Сейчас. Почему? Вон салат еще будешь? Ширпи. Зачем? А я не хочу мне вот это варится. Ну сейчас оно сварится еще, варится. Ага, Ты ага. ягодки что надо? Да. Ягодки не надо? Надо. То надо, то не надо. Вот у меня. А, Стыкан, что? Ли? Давай. Ади, да. а давай выше. Ну давай, давай, давай. Туда, давай. Давай. Давай. давай. давай, давай. Быстрей. Ставь. Сейчас теперь мама будет своими делами заниматься. А мы будем с обеда отдыхать. И я буду смотреть на телефоне. Вы мама. и так отдыхаете целый день. <как> Большая ложка-то где у нас? Так стою А, играю. вот это! Нет, это половник. Вот, вот ложку надо. Потом промолву. Я стою с этой ложкой, играю. Это вишнево-яблочный, это яблоко. Это яблоко такое, да. кислое, серебряное, вкусное еще. Угу. Это яблоко, у вас? Вкусно, да? М -м -м. Хватит? Ха? Так, эту ложку надо присполоснуть. Рыбка остынет. Мы ну, с Даринкой салат поедем, так мы Ну и все, завтра ничего готовить не будем. Пускай кушаем. Я знаю точно рыбу мы с, с Дариной, наверное, будем, ну, вообще-то все едят, кроме Димы. Дима любит у нас вот такую лентяйку. Гороховый суп в холодильник. Так, кто пришел? Что ты будешь? Лимончик кушать. Ляля. Ляля, -ля, да? Ля, ля Ай, какая ляля. Ся -ля. в свекле. Вкусно, да? Ай, как вкусно. Ай, как вкусно. Сейчас я вам покажу, друзья, чем я занимаюсь. Пошлите покажу. Кстати, в садике мы сделали такие магнитики. Амина и фотографии есть. Потом фотографии покажу. Ну чего ты отсвечиваешь? Идинары. Вот они у меня здесь две кулемы висят. Так, свой шкаф прибрать хочу. Смотрите, здесь у меня кошмар что творится. Все перебираю. Кипиш полный. Приберусь и вам покажу свой порядок. Там бисерок разный. Вот он весь разный. Цветной. Ну, это я вам потом покажу. Разные вкусности. Вот. Все камушки перебираю. У меня камушки там вообще разгром был. Диму смотрим. Диму смотрим. Смотрите, полный стол у меня. Переборка. Разборка, как говорится. Сейчас Иди му смотришь, а да? Сука, ты ягоды? А Шесть, что это, ты хочешь? Ты тоже... су... Там нету ягодок уже <звы> все, мы <звы> забрались, всё, <звы> да? <звы>